Добрый день дорогие друзья. Запишу маленькое видео о том, как Skype сам же себя и под себя подложил мину. Долго не могла разобраться, в чем дело. У меня пропало изображение в скайпе мое. То есть вот здесь было черное окошко. Заходишь в настройки Skype, звук видео выбираешь черное окошко. Хотя фоны можно было менять. Пожалуйста. Любой фон устанавливается, а изображения с камеры нет. Естественно, я обеспокоилась, в чем дело. Не бралась вплотную, но как-то думала, все само собой должно решиться. Я не верила, что моя камера могла, проработав год там или два, вдруг раз, так и подло предательски меня вот, предать. Я видела, что голубой глазок камеры все-таки светится. Поэтому вопрос, микрофон с камерой работает, а видео нет. Ну, такое бывает, что камера выходит из строя, микрофон есть, а видео нет. Но не в данном случае. Что-то закралось у меня такое подозрение. А дело оказалось вот в чем. Значит, открываем скайп. Вот такой значок «С» со значком. Давайте откроем. Это у нас Skype для бизнеса. И вот именно эта программка все и портила, оказывается. Когда я открыла ее параметры, посмотрела, значит, открывать мои беседы при входе. Здесь стояла галочка отображать элементы управления звонками. Стояла галочка. Ой, собирать информацию для устроения неполадок. Тоже стояла галочка. Личные. Автоматически запускать приложение при входе в Windows и запускать данное приложение в фоновом режиме. Здесь тоже стояла галочка. Причем. Посмотрим видео устройство. И здесь занесена моя камера. Других вариантов нет, чтобы откуда-то еще брать сигнал. И вы представляете, это скайп для бизнеса работает в фоновом даже режиме. вы не подозреваете, что он работает. И он берет на себя вашу камеру. Вот ведь предательство. Поэтому, если у вас тоже открывается окошко скайпа для бизнеса, я не знаю, то ли после обновлений, может быть, я что-то нажала не то, поддалась рекламе и запустила этот скайп для бизнеса. И тем не менее, вот такая привязчивая штука. Личный, да? Адрес для входа дополнительно настроить автоматически настроить вручную пусть будет все зависеть от меня выберите способ настройки ОК необходимо указать э, по меньшей мере один э, просто закроем это окошко вот то есть ребята снимите все галочки в этом скайпе для бизнеса сейчас посмотрю идет ли он отдельной программой вот и вот эту вот вредоносную программу ее надо убрать и тогда у вас появится изображение камеры в обычном вашем скайпе вот я буду надеяться на это, <laughs> что оно теперь никуда не пропадет и не исчезнет да кстати и камтазия перестала цеплять Камеру, ну, может быть, надо перезагрузиться. Так, ну что, Skype для бизнеса? Все, вход не осуществлен, ничего. Закрываем. И вот здесь вот оно. Мне не нравится, что оно висит вот здесь, вот в трее. Давайте выход нажмем. Ну-ка. Все, его нету. Чтобы не было никаких фоновых задач у нас, кроме той которая имеется. Ну вот и все, дорогие мои. Вот э, такая незадача со скайпом, по крайней мере. Я надеюсь, теперь это все уйдет и вам это тоже поможет. Всем пока. С вами был канал Тех Минимум.